Дорогие друзья, я была с вами во все кризисные конфликтные, тяжелые времена, которые мы переживали с нашей страной и не только, и не только с нашей страной. В отличие от элитных звезд, я не бежала за кордон и тут же не хаяла, потому что мне там не дают вывести из какого-то банка деньги. И я вот прямо с ума схожу, что это такое за безобразие. Я всегда проходила с людьми все трудности. И, наверное, за мою смелость и непродажность силы наградили меня всем тем, что нужно человеку для жизни и больше. Казалось бы, отдавая столько людям, когда другие продают абсолютно бездарные, глупые какие-то лекции ни о чем, но продают их, и, и когда в жизни никому ничего просто так не сделают, <казалось>, казалось бы, они должны жить лучше, чем я, по идее. А вот Вселенная мудра. Я помогаю людям пережить трудные времена а взамен от Вселенной получаю все, что мне нужно. Я жила, живу и буду жить в том же самом достатке, потому что... потому что я не меняюсь по отношению к людям, невзирая ни на какие потрясения. Я иногда думаю, что я не случайно родилась именно в этот век. Видимо, потому что Мудрая вселенная подготавливает почву. Знаете, каждое время имеет своих сильных людей, которые это время должны каким-то образом смягчать, исправлять время, то есть обстоятельства, которые происходят. Во время войны конфликтов. Я вам подарила огромное количество работ, чтобы вы могли защитить свою семью, защитить своих детей, которые в этом конфликте, в, в эпицентре находятся. Это были трудные годы. Это была Арцахская война. Это были вот эти два года мракобесия сумасшествия, когда нужно было выжить. И похуже, чем сегодня, я вам скажу. Потяжелее были годы. И вот сейчас люди, которые выполняют свой долг во имя нашей Родины, никогда не верьте, что там идут солдаты и срочники, 18-19 лет, дети, что их обманывают, и обманом их отправляют туда. Сейчас у нас профессиональная армия, это не 90-е, мы не нуждаемся в том, чтобы детей туда отправлять. Кроме того, не забывайте, что Россия обладает передовым оружием. Так что живая сила не особо-то даже и нужна здесь настолько. Туда идут профессиональные военные. А то, что показывают, чаще всего это театр, кого-то посадили, якобы пленного, что-то он там говорит. И второй момент, когда человек попадает в плен, он может сказать все, что угодно, чтобы себя спасти. И вот, естественно, и говорит: Вот я не знал, вот нас обманули. Ну а что ему еще остается делать перед этими товарищами, которые готовы его растерзать? Я помогла определенному количеству женщин, не очень многим, потому что не так уж много там людей, никогда не верьте. Там цифры каждый раз. Четыре тысячи погибших, одиннадцать тысяч. Фигня – это все. Сотни. С чем-то, да, есть. Не более. Еще раз говорю, эта подготовка, она настолько доскональная, что ну просто невозможны такие цифры. Это идиотизм. Это все делается для нашего запугивания. Это все грязная пропаганда. Боитесь там интернет, YouTube отключить. Знаете, будете жить живой жизнью. Живой. Мы забыли, что такое ходить друг к другу в гости, выходить в лес. Наши предки почему были счастливее нас, хотя не зарабатывали столько? Потому что мы погрязли в этом материальном мире, и настолько мы привязаны, мы с ума сходим, как там, где имущество твое, там и сердце твое будет. Люди, которые достигают определенных материальных благ, вот как Стив Джобс сказал, для меня богатство ⁇ это не радость и не грусть, это уже данность и факт моей жизни. Когда они достигают, они не так привязаны, не так сходят с ума, не так... Они наоборот уже стремятся к тишине, к покою, уже все увидели, все прошли, все испробовали. А остальной мир так привязан к материальному, что... Одно даже упоминание о том, что вот что-то может пойти не так, не по плану. Мы привыкли жить по плану, по режиму. Нас сводит с ума. Так вот, хочу сказать, что женщинам, у которых сыновья там находятся, да и местным жителям, я помогла. И помогаю и своими ритуалами, и своими советами. И сама помогаю. Некоторым солдатам помогла выйти на связь с живыми. Остаться. Потом я выложу описание этого ритуала. Я не могу этот ритуал выкладывать, как вернуть человека с войны живым. Но попробую как-то так объяснить. Это делается только практики и не всем подряд это можно доверять. Так вот, хочу вам включить... Я сейчас точно не могу сказать, которые из этих женщин, потому что я голосовые не слушаю. Я Они описывают, пишут. Я говорю, дайте мне фотографии, дайте мне данные вашего сына, и я попробую помочь ему выжить в этом всем. И некоторые женщины, которые говорили, что потеряли связь с сыновьями. Дорогие друзья, хочу вам сказать, постоянная связь тоже ни к чему. Потому что по телефону вычисляется местонахождение. Именно поэтому и запрещают с собой носить телефоны. Поэтому сразу не паникуйте. Второй момент. Никогда ни на каких сомнительных сайтах не пишите данные вашего сына. Сейчас выставляют сомнительные такие сайты. Якобы вот пропали без вести, погибшие имена. Вот ведите и выйдут. Там есть ваш сын среди них или нет. Ты вводишь и данные эти забираются. А потом они узнают, где находится где служат, как, чего. Не нужно этого делать. Обращайтесь в военкоматы. Там вам предоставят информацию. Они обязаны. Теперь хочу включить. еще раз говорю, не знаю, который из них. То ли я сама делала, или я посоветовала делать, или она воспользовалась моими работами. Но таких немало. Людей, которые писали, благодарили. Я, они мне писали. Вот этот голосовой хочу особенно включить и вам сказать, делайте ритуалы защиты на своих детей. Защита ратная, защита на ключ своего ребенка, да, защиту делать и так далее. Я так поняла, что это и защита ратная, и э, другие. и Ну вот не могу определить, которые из этих женщин, но это и не важно. Давайте послушаем. Здравствуйте, уважаемая Яночка. Хочу вам просто выразить свою благодарность искренне. Инги, уважаемая Инги, благодарность большой. Ваши ритуалы творят чудо, чудное. Вусе сегодня вышел на связь столько дней с Украиной, Он живой и здоровый. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Инги. Я вам искренне. Спасибо вам большое. Сегодня чудо, чудо случилось, звучилась. Мария Манак вышел на связь, он живой и здоровый. Это только сегодня ритуалы. Спасибо вам большое за все низкие поклонники. Как только мы с я встречусь обязательно с вами. Спасибо вам большое, еще раз, конечно, материнское спасибо. Свершилось чудо, чудное. Я понимаю, что, что чувствует женщина, что чувствует мать, у которой ребенок живой. Вот, собственно говоря, для этого я и Я и даю свои работы. Проводите эти работы все время. Проводите, и... и ваши дети даже при самых, при самых страшных ситуациях, выйдут живыми и здоровыми. Проводите их обязательно. Просто наберите ритуалы защитные, ведьмина изба. Можете на моем сайте найти текст. Просто наберите в Гугле, в Яндексе Ритуалы защитные или Защита ведьмина изба. И выйдут вместе с текстом на моих каналах, на моем сайте все эти работы. Несколько выберите самых таких, которые вам проще проводить. И проводите. И ничего с вашими детьми не случится. Они вернутся живые и здоровью. Здоровые. Извиняюсь, я немного распереживалась сама. Всем удачи!